Здравствуйте, друзья, подруги! Перед вами видео прогноз под названием Что год грядущий нам готовит. Ну что же он нам готовит? Давайте посмотрим, что ж да как. Вот перед вами камушки. Эти камушки рассказывают нам о сезонах. То есть зима, весна, лето, осень. Итак, я начинаю. У кого видео происходит резонирование, у кого подходят, кому подходят мои видео, обязательно, дорогие мои, вот и смотрите, вот и смотрите. Это такие, в принципе, на 80% процентов Ленормановская колода, можно сказать. Итак, 4, 5. Так, первый ряд у меня отвечает за здоровье. Что я вижу? Ну, скажу так, зима для вас критически, дорог... дорогие мои. Карта косы. Она рассказывает о наказании. И о наказании каком-то тоже. О наказании за халатность. Когда время упущено, что-то мы не долечили, а тут вдруг швагбах и что-то может вот так вот возникнуть, воспалиться и открыться и напомнить нам о своих болячках. Вот такой момент тут есть. Коса вообще достаточно даже, я бы сказала, смертельная карта. То есть берегите здоровье и, конечно, будьте внимательны. Тут есть подсказка на опасность от электроприборов от непочиненных недочиненных каких-то коротящих ситуациях и также на скользкий будьте внимательны на скользких поверхностях между прочим у нас вот тут Неделю назад очень все плавало, все скользко. Кстати, про Москву, Москву смотрела видео, там тоже очень, ну, очень скользко было. Дорогие мои, надо не стесняться с собой хоть одну лыжную палку носить. Но ну, это на крайний случай, конечно, со стороны, может быть, кому-то это стыдно или нелепо. Но зато, знаете, здоровье дороже, переломы дороже обходятся организму, в каком бы возрасте вы, дорогие вы, не были. Итак, про зиму я сказала. Зима. Весна весна лето солнце хорошо в принципе солнце это большой приток энергии это восстановление но конечно кто за 56 за 57 лет это такое может быть тут намек на микроинсультность на опасность в теме здоровья кстати на удары судьбы и даже ну, вот именно удары когда сверху что-то падает дорогие мои вы пришли на мое видео не я тут не надеваю вам розовые очки как говорится а вот говорю солнце также конец весны может дать солнечный удар будьте внимательны то есть вот солнце что мы выцепляем что мы понимаем что мы выжимаем из этой карты а мы выжимаем конечно же солнце солнце это и хорошо но много солнца это плохо значит может быть что-то лицо увлажнять надо когда пойдет вот это бешеное солнце дальше переходим лето лето карта рыбки, ну, не знаю почему, много влажности может быть, да, то есть осторожно на воде, в общем-то, дорогие мои, будьте внимательны на воде, и чем-то большие дожди, большие ливни могут вам насолить и навредить, и как хотите, может быть, это предупреждение, что надо быть очень внимательным, все-таки все, что связано с водой, может быть, даже с круизами, потому что, дорогие мои, мне тут одна пишет, писала ну написала ну как вы всех тут пишете под одну гребенку да не под одну гребенку кому надо тот свое услышать вот и собственно говоря сколько народу меня смотрит, если я всех предупрежу о каких-то опасностях на воде это уже будет прекрасно и вам и мне осень осень осень тоже карта кольца в принципе но она перевернутая тут значение ну, то есть утепляемся, что-то как не дорабатывается. Может быть, тема витаминного какого-то характера подпитаться надо будет, подготовиться к следующей зиме непростой. Ну, в общем, осень дает вот немножко не не комплект, не союз, когда, может быть, один из органов вышибается из общего, выбирается из общего коллектива и начинает гиперсолировать, может быть, а может быть, отставать в каких-то функциях. Ну, вот такое вот, что я вижу. Теперь вторая линия у нас называется отношения как бы в коллективе с людьми. Скажу так, что почему-то январь прилетел. Ну, вот зима, непростое отношение тут такое ощущение что возможно вы получите упреки в том что если что-то у вас там недоделано ну скажем так вот недоделано или у вас какие-то долговые обязательства в каких-то объемах работы или что то есть зима карта такая неуютная может сказать если применять к теме народ коллектив подкусывающая такая вот эм, весна. Весна, карта птиц говорит, что тоже она немножко прессующая, немножко, как сказать правильно, ну, немножко птицы в разнарядке Ленорман приносят не всегда приятные новости. Это, знаете, как приказ. Принесли приказ, какой то или решение начальства, или решение вашей группы, вот, где вы работаете, общие, которые, может быть, вам немножко некомфортно. А может быть, ничего страшного, но вас оно чем-то может напугать. То есть, во всяком случае, если применимо к вам, не надо весной что-то высказывать и сильно качать свои права. Лето. Лето не так плохо, но дерево перевернуто, то есть э, перевернутая карта, ну нормально, но вам хотелось бы лучше отношений, то есть... Такое ощущение, где-то недоработка или вами в теме коллектив, или коллектив вас за что-то, что-то вас до конца не увидал, не увидел, и вот что-то до конца не дораскусили, и вам кажется, что вас летом не так ценят, как хотелось бы. А может быть летом вы пойдете в отпуск, и поэтому слабоватая такая карта. А вот осень очень хорошая карта. Аиста – это когда вы в гнезде, вы на своем месте, вы солируете, вы важны, вы очень важное звено в цепи, и вы нужны, вы даже какой-то патронаж такой, как сказать оказывайте патронаж, и не только за, своим, за своими обязанностями смотрите, а за кем-то еще. Ну, может быть, если вы молодая женщина, из-то, конечно, говорит, что может кто-то из вас уже к осени уйдет в декрет. Между прочим, это так, для девушек такая информация. Теперь любовь. Что у нас в любви? Любовь. Э, ну, скажем, зимнее стояние, Карты Лилия говорит об каком о каком-то одиночестве, о каком-то самосозерцании, когда хорошо и так, как есть. Если вы глубоко в отношениях, то оно неплохо. Но единственное, может быть, вас чуть-чуть будет посещать чувство одиночества, находясь со своей половинкой. Ничего страшного, так тоже бывает. Главное сохранять состав семьи. Я бы вот так сказала, потому что это императорская карта. То есть вы находитесь на территории своей империи, и вот вы хотите так, а хотите сяк. В общем, Но эта карта неплохая на момент зимы. Но ну вот если любовь, да, а если знакомиться, то, может быть, и познакомитесь, но почувствуете себя одинокой персоной. У вас будет ощущение слабого контакта с персоной, с которой вы познакомитесь. Неважно, парень или девушка, мужчина или женщина сейчас смотрят мое видео. Весна. Весна якорь перевернутая. Хотелось бы лучше в теме стабильности для всех и для тех, кто в семье. А может быть, зависит немножко от вашего контроля. Может быть, вам тоже свою какую-то оценимую лепту надо при принести в семью, если вы в семье. Если вы познакомились, то ситуация немножко может шататься, качаться, и у вас будет непонятки, то ли он меня любит, то ли не любит, а мне с ним вообще идти жить, не идти жить, идти мне в ЗАГС, он позовет, не позовет в ЗАГС. То есть вот тут так немножко шатается. Но зато к лету, Тема любви очень стабильна. Карта дома, это когда уже все собрались под одной крышей, все хорошо. Кто глубоко семейный, конечно же, решает и, и домашние моменты, и территориально домашние моменты. К, земле, к дому относятся и земля, и ремонт дома, и всякие дела. То есть, в принципе, это карта уютности. Когда правильно лежит карта дома, она уютная у нас, дорогие мои. То есть, Лето очень даже уютно в теме «Любовь». То есть, если вы познакомились и неплохой человек, и чувствуете, что он – это он, пора пригласить его в дом на чашечку чая, скажем так, с булочкой, с пирожным с каким-то. И осень. Что осень? Ну, плоды такие, как я вам и сказала. У многих будет, у молодых девушек, может быть, беременность. Если парень познакомился с девушкой, надо присмотреться, надо дораскусить. Если у вас семейные отношения, то ну, неплохо, но может быть проблема с чьими-то мамами, с чьими-то свекровями появиться. Может они захотят палки в колеса ставить или влезать, или манипулировать кем-то из вас, свекрови тещи. Тут вот такая подсказка есть, то есть, дорогие мои, у кого есть семья, очень сильно укрепляйте летний период, и тогда зимние какие, о, извиняюсь, осенние происки империализма, как я говорю, происки родни всякой разные, они не смогут пробить ваши защиты, ваши форты, вашего вот царства государства. Теперь смотрим подножки. В чем могут быть подножки? Подножки от извне. Ну вот подножки. Подножки могут быть а, зимой в теме любовь. Ну, скорее всего, если девушка познакомилась, а подруга из зависти может сказать, фу, с кем то познакомилась, а сама бы и сама не прочь бы пройтись и завязать роман с этим парнем. То есть подножки в теме любовь, дела сердечные, у кого проблемы в сердце, берегите сердце от каких-то эмоций, от эмоций, которые дают взвешение и давление дорогие мои тоже к тем кому за 45 а кто моложе вот в прямом смысле жди провокации жди подлянки по-русски говоря кто глубоко в семье но вот как я сказала может быть уход в себя для сохранения ситуации для сохранения брака что тоже неплохо теперь переходим весна весна и подножки Подножки связаны со стороны какого-то мужчины. Какой-то мужчина, если вам много наобещает, он может в чем-то подвести вас. А слово «не подвести» как машина от, от слова «что наобещал, не сделал» или «тянет резину» или «что». Трудно сказать, что тут еще добавить. Я дополнительной карты сегодня не беру, так как общий большой расклад. Ну вот хочу сказать, какой-то мужчина вас подведет и это значит, что на весну на, на кого-то надейся, но сам, сама не плошай И сама имей в голове какой-то запасной вариант или кого-то другого нанять, или вот на кого-то еще кого-то позвать. То есть и ищи тут параллели, ищи какие-то запасные варианты. да? Вот подножка, подножка и мужчина. Теперь лето. Лето. Ну, в принципе, эта карта перек... такая перекресточная. Лето, подножки. Ну, в чем подножки? Ну, может, выбор какой-то надо будет сделать, и вам покажется, он сложный. Но я хочу вам сказать, смотрите в себя, слушайте себя. Слушайте, может быть дальше мы найдем подсказку какую-то дополнительную. Значит обязательно в начале лета съездить, сходить на родовые могилы, чтобы может быть даже сон какой-то вам приснится и вы найдете правильное решение как вариант. Также конечно кто за рулем, под, подсказка, что бойся перекрестков, тут может быть подножка в прямом смысле слова. И теперь я перехожу к осени. «Осень» и слово «подножки». А вот тут лисичка, да еще перевернутая. То есть можно попасть в какие-то интриги. Еще раз повторю, они могут быть и от родственников, и от обмана. У кого есть детки, подростки могут чем-то обмануть, подвести. То есть если детям что-то поручаем, то пытаемся как-то это контролировать, контролировать. Также могу дать совет. Может быть, не надо не вступать ни в большие, ни в малые конфликты с какими-то подростками и детьми соседи. Вот тут есть еще одна такая подножка, подсказка. Теперь переходим к интересной линии. Она называется А где же победы? Что год нам грядущий? Победы где? Ну, скажу так, вот победы есть какие-то. Победы связаны с поездками. Победы связаны, когда приносят вам какую-то новость. Победы связаны с вашими переездами. Это зима. Пусть скользко и опасно, как я сказала, но э, именно в передвижении, э, может быть, кто-то заедет, что-то новое, интересное скажет, обратите на это внимание, возьмите на вооружение. Вот в этом ваши победы. Эта карта называется «Всадник», когда кто-то куда-то едет. Да? Вот. Теперь весна. Очень интересно. Победы и крест. Ну, я хочу сказать, может быть, в прямом смысле умрет какой-то дальний, большущий ваш враг всей вашей жизни. Это то, что первое мне бросается в глаза. А вообще, я бы так сказала, что, может быть, именно на весну не выставляйте какие-то... Нет, если 2-3 года назад у вас какие-то планы были, и вы вот такими каскадами, кусками проходите к цели, то, может быть, крест это иногда... Карта такое, понимаете, окончание какого-то процесса, чтобы потом мы вошли в следующий, в новый процесс. Поэтому карта креста не надо бояться. Это вообще судьбоносная такая вот геометрическая фигура. В прямом смысле слова она энергетически очень сильная, эта фигура, крест. Не зря вот как бы церковь пользу, религия взяла на вооружение вот, это вот геометрическое, так сказать, вот решение такое. И поэтому, еще раз напомню, весна у вас крест в теме победы. То есть это может быть еще вам подсказка, что не рвись на зло всем, или может на зло всем в судьбе, не рвись выдрать какую-то победу дороже станет очень большая будет оплата за эту победу немножко плюнь на самотек кинь на самотек то есть будь немножко фатально послушным послушной к ситуациям теперь лето лето может дать победу в преодолении какого-то вашего не знаю может быть внутреннего может быть внешнего препятствия единственное я хочу сказать что может быть вам покажется, что это не стопроцентная победа, но на 80% вы можете преодолеть. И еще хочу сказать, летом те, кто ходит в, в экскурсии, в туристические альпинистские поездки, тут какая-то опасность у вас есть, дорогие мои, те, кто смотрит сейчас это видео. И перехожу к осени, осень и победа. Ну, победа все-таки, что вы можете договориться через сложности, через ругачки даже какие-то. Вы можете договориться с детьми, у кого есть дети. А кто, у кого нет детей, может быть, наконец-то, наконец-то этой осенью, этого года, вы сможете, сейчас скажу, вы сможете... Не то что сломать, а погасить, выключить на 90% какую-то детскую фобию, какой-то страх, может быть детскую обиду, которая тянется из прошлого в настоящее и может что-то блокировать вам в ваших поступках, в ваших решениях в будущем. То есть обратите внимание, осень это период, когда ваша победа будет в вашем, в вашей такой... Победе в прямом смысле слова над своими какими-то внутренними комплексами. И это очень круто. Может быть, есть такая подсказка. Будь помягче, не вредничай, какие-то обиды выковыри из себя. Особенно если они дальние, которые больше даже... Ну, даже если не детский, но больше 16-17 лет, вот даю вам подсказку назад, отмотайте, где эта зараза сидит, которая как заноза вошла вам в душу, зашла вам в сердце, и вам просто кровь мутит и разум иногда блокирует, когда надо что-то быстро решать, кстати, да? Теперь мы пришли к интересной линии, которая называется денежное состояние. Ну смотрите, зима. Зима, карта корабля. Это немножко и дальняя карта, потому что мы садимся, мы плывем. Но во всяком случае зима, мне не дает подсказку, что надо резко что-то менять в работе. Но это мое личное мнение. Если у вас есть сомнения в этой теме, можете через WhatsApp обратиться ко мне на платную консультацию. Если хотите, чтобы она была недорогая, вы просто пишете только один вопрос. Только один вопрос. Консультация на один вопрос. Вот так вот пишем. да, Чтобы она там не больше... Ну вот от силы там 7 евро она будет стоить. Один вопрос только. Вот, то есть что зима и денежные ресурсы. Ну, скажу так, корабль, он и плывет, и уплыл, и приплыл, и он несет какие-то дары, какой-то груз он несет. То есть, я бы сказала так, зима даст вам дивиденды из каких-то дальних ресурсов, и дальних, которые вы делаете, дальних работ. Если 2-3 года работаете на каком-то месте, вот оттуда оно минимум, да? Вот оно, ну, даже, ну, ну не знаю, минимум, максимум, но хотя бы вот где вы вот работаете, то есть оттуда дивиденды. Если что касается дальних каких-то планов, ну, на деньги, если вы думали, то они немножко еще отодвигаются, каких-то вот, вот, ну, вы знаете, о чем я сейчас говорю. Теперь весна. Весна. Денежное состояние. Ну, денежное состояние, ну, хотелось бы, конечно, чуть получше, и еще на весну, если весной вам какая-то женщина пообещает там или новую работу, или что-то, я советую вам не спешить в этой теме не спешить, потому что она может не специально, но вот допустим, вы перейдете на новую работу, все нормально, но через 2-3 месяца там вдруг какие-то внутренние перестроения происходят, и по факту вы, отна... вы остаетесь на той же зарплате, ну вот как вариант, где вы были и на прошлом рабочем месте. То есть женщина может не специально, но вам вот как напортить, ну как сказать, ну судьба, да? То есть Деньги, весна и женщина, пусть она подруга, пусть она одноклассница. Вот тут насторожитесь, вот тут вспомните, пожалуйста, мою видео. Теперь лето. Лето, конечно, карта очень зашифрованная. Лето говорит, а хочешь денег, подучись. Или здесь начать надо учиться зимой. Подучись, подтянись свой статус, повысь своих знаний, свой этот чемоданчик, который ваш сейф ваших знаний. И тогда будет, да. Ну, кстати, в принципе, может быть, кто на онлайн-работах сидит, это подсказка, что может дополнительную онлайн-работу взять. Кстати, вот лето об этом говорит. А вот, дорогие мои, осень говорит, карта змеи, она такая вредненькая. То есть тут сложно будет вам. и Я бы не советовала менять работы или что-то. Тут даже в теме денежной, тут, вот, тут точно сложно ждать какого-то еще повышения, улучшения. Потому что змея это как, знаете, горгона, как вот змея. Все равно это как будто Dangers, опасность какая-то. Нам надо и с ней сражаться, и деньги зарабатывать, или она нас не пускает туда к главному сейфу нашей жизни. Вот тут еще, видите еще перевернута, вренющая такая змея сидит, шипит. И я не говорю, что змея совсем плохая, она медицинская, но тоже медицинский символ. Но в данном, вот в данных вот картах, в данной как бы колоде, а это признак вредности, вредности, сложности. Те самые подножки, про которые я уже говорила. И последняя у нас линия, она нам мне рассказывает, какие же подарки судьбы. Жди какие-то с... П... извещения, сообщения, e-mail, подарок, какой то подсказка придет вам через почту. Но, конечно, я не про то, где вам пишут письма, как и мне пишут, что где-то в американском или в австралийском банке какой-то ждет меня миллион, и для этого я должна сначала все выслать им, все свои счета, а потом еще что-то придется где-то платить, типа какому-то там адвокату или нотариусу, да. То есть, конечно, на фоль... это... Карта письма – это ни в коем случае не про фальшивые лотереи, где вас втягивают, не поход в какие-то пирамиды, дорогие мои, и не какие-то биржи. А вот конкретно то, что может быть... Ну вот карта медведя. Медведь, конечно же, нарисованный вот с бочечкой меда. Это хорошо, подарок судьбы. Медведь это сила. Может быть коллектив какой-то вам хочет подарить, помочь чем-то. Может быть это подарок судьбы, когда мы восстанавливаем энергетики, энергии после болезней, после крутых, серьезных, жутких болезней. Это подарок судьбы. Может быть в прямом смысле у кого нет аллергии, Пользуйтесь медом, хотя бы через день кушайте ложечку меда. То есть это хорошая карта по весне, лето. Лето очень интересна карта парка. Ну это когда мы и идем куда-то отдыхаем и вообще мы и природа. Может быть и такая трактовка, но она перевернута. Возможно подарок судьбы будет, если вы не будете много гулять, а будете больше учиться хоть это и летом или совмещать. А может быть, это подарок судьбы, если вы не пойдете в какую-то лесополосу и не попадете в какую-то сложную ситуацию. Теперь осень. Конечно, скажу так, что... Тучи – это, конечно, такая вредная, ну, достаточно как бы, негативная, настораживающая карта. Карта туч в перевернутом состоянии говорит, ну, говорит что подарок судьбы будет, возможно, ну, возможно, будут какие-то сложности вокруг вас, тучи сгущаться, но ангелы всякие, защитные ваши э, средства, чуть не, извиняюсь, не сказала, защитные существа какие-то, и, может быть, и кто-то из умерших предков будет подлетать и помогать вам, особенно когда пасмурно. Может быть, это защита от депрессухи какой-то, когда тучи, пасмурно осень, да, и что-то нас гнетет, и, конечно, и жизненные как бы, ресурсы как будто бы замедляются, замирают. Вот, дорогие мои, хочу сказать, вот такой вот мой взгляд на что будущий год, год грядущий, будущий нам готовят. А вообще, мне кажется, что через достижение будет благоприятность и достаток. Тут есть такая подсказка. Если кому-то понравился мой видеопрогноз, Обязательно ставьте лайк, обязательно проверяйте подписки, канал чудит. Можно быть подписанным, но не будет прилетать извещение, ну, сообщение, что мое видео вышло. То есть, э, желаю вам удачи. Ну, вот-вот-вот, уже и кошки тут вход пошли, бегает тут моя кошка.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 вперед по жизни, чтобы у вас вот это как колесо, вот понимаете, как тарелочка с голубой каемочкой, вот он круг гороскоп, вот знаки зодиака, да, чтобы все работало день все работало и не заедало и не было каких-то больших простоев.